Друзья, всем привет! С вами Оксана Смирнова. И сегодня я хотела бы показать вам новый продукт LinkMe. Заходим к себе в магазин. Идем вниз, выбираем LinkMe, нажимаем Climb. И здесь мы, друзья, давайте посмотрим, что это такое. Можно сделать перевод на русский язык, чтобы было понятно. Нажимаем ссылки. Здесь мы видим ссылку на Crowd One и ссылку на микстер. В дальнейшем у нас будут здесь ссылки и на Life Trends, и на другие продукты. Что еще интересно, здесь мы выбираем свой профиль и выбираем тему. Можно загрузить изображение. Сохранить изображаемое имя можно написать, свое имя поставить. Здесь вы можете коротко написать, что вы хотите. Здесь мы написали короткий слоган. И можно выбрать тему, такую, которая вам нравится. Все. Нажимаем «Опубликовать изменения». Здесь вы видите свою ссылку. Здесь в настройках вы можете узнать побольше о планах подписки. Кстати, друзья, это очень интересно. Давайте зайдем и посмотрим, что у нас в нашем LinkMe. Бесплатно вы можете просто делать свои ссылки и все. Но пакет премиум за 5 евро в месяц или 40 евро в год дают нам возможности опубликовать свою страницу, поделиться через QR-кодом, подключить аналитику, рейтинг кликов, геоаналитика и доступ ко всем темам. Друзья, и самое интересное, что премиум подписка за 40 евро у нас абсолютно бесплатно. Почему? Потому что мы являемся партнерами Краутуан. Нужно ли мне платить за использование LinkMe? Вопросы и ответы? Давайте посмотрим. Чтобы использовать, вы должны платить ежемесячную плату в размере 5 евро или годовую ценой 40 евро в месяц. Все участники Краутуан, начиная с золотого пакета, Титан, Титан Про получают пожизненный доступ к LinkMe, Друзья, это супер! Вот этот наш замечательный инструмент входит в наш пакет, начиная с золотого пакета. Здесь вы также можете много всего для себя почитать, естественно, авторизоваться, как мы сделали это в самом начале. И здесь вы можете посмотреть потом свою аналитику за 7 дней, за 30 дней и так далее. И самое интересное, это у нас находится с правой стороны, вот здесь, вот раздел «Share». Нажимаем сюда, и здесь мы видим свой QR-код. Нажимаем «Копировать свою ссылочку», заходим на свою соцсеть и вставляем. И можно опубликовать. А можно еще и забрать QR-код и опубликовать давайте проверим видите вот так вот выглядит у вас э, ваша страничка на мобильном телефоне будет немножко по-другому но с нам самое главное проверить работают ли ссылки да все замечательно работает э, заходим и проверяем микстер и здесь мы тоже видим регистрация на Микстер. Поэтому, друзья, здесь можно вам поменять. Если вам не нравится стиль, вы можете его изменить. Так, вот, все мы поменяли. Так, посмотрим, как у нас здесь поменялось ли. Да, все поменялось. Поэтому, друзья, все работает. Пользуйтесь. И если у вас нет этого инструмента, то обязательно сделайте себе апгрейд. И такой замечательный инструмент, как LinkMe, он входит в наши инструменты, в подписки. Это годовая подписка, которая у нас есть в нашем кабинете, начиная с золотого пакета. Используйте ее. Успехов вам и больших профитов. С вами была Оксана Смирнова. Всем пока.